Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на YouTube-канале Все о микрозаймах». В этом выпуске мы с вами поговорим, почему компанию «Займер» нужно опасаться, если вы особенно находитесь в просрочке. Будет интересно, полезно. Останься, посмотри, если понравится, поставь лайк, подпишись на канал. Это самая лучшая благодарность для нас. На данный момент компания займер является лидером микрофинансирования это самая надежная и самая нормальная компания которая есть в российской федерации да она отлично выдает займы да у нее очень быстрая регистрация при оформлении займа но почему же стоит бояться данную компанию в этом выпуске мы сейчас все разберем по полочкам и вам будет все понятно ну во-первых когда вы Платите вовремя, когда вы делаете продление или какие еще действия, при этом не выходя в просрочку, то у вас все хорошо. Ваша кредитная история тем самым улучшается. Почему? Потому что данная микрофинансовая организация передает полностью информацию о ваших займах в Центробанк Российской Федерации. Соответственно, если была передана информация, то и в вашей кредитной истории отобразится данная компания. Это очень даже таки хорошо для тех людей, у кого испорченная кредитная история. Если же у вас испорченная кредитная история, то вы можете воспользоваться данной данной организацией, вы можете там неоднократно брать свои займы и тем самым вы будете улучшать свою кредитную историю для того, чтобы в дальнейшем потом оформить какую-либо кредитную карту, также ей пользоваться, пользоваться, пользоваться, вовремя все платить, также кредитная история будет улучшаться и в последующем взять кредит или же ипотеку. Да, микрофинансовые организации, они как портят кредитную историю, так и улучшают. Так вот, если мы платим в данную компанию вовремя, все хорошо. Но если мы э, вышли в просрочку и не планируем в ближайшее время отдавать ту или иную сумму, которую мы взяли в этой микрофинансовой организации, что нас ждет? Сразу вам скажу, что компания работает по правилам, по федеральным законам. Особенно 230 закон, который самый популярный у нас в Российской Федерации, вот по нему они и работают. Также компания при взятии займа, она автоматически вам подключает э, согласие на взаимодействие с третьими лицами по поводу вашей просрочной задолженности. То есть, если вы понимаете, что вы выходите в просрочку, либо же у вас имеется на данный момент просрочка и пока что никому, третьим лицам вам не звонят, то прямо сейчас возьми и напиши заявление, чтобы не звонили лицам. Отправь это по Почте России заказным письмом с уведомлением о вручении. Все, компания получит, и тем самым телефонные звонки будут поступать только вам. Если же у вас просрочка больше 120 дней, то вы имеете право написать заявление о том, чтобы и не звонили вам. Тем самым вы уйдете в затишье, и вам не будут звонить, и не будут звонить третьим лицам. Но вроде бы все так хорошо, что да, не звонят ни вам, ни третьим лицам. Что дальше? А дальше компания, к сожалению, обратится в суд, за судебным приказом, соответственно, получит его, вы его также получите, отмените. И самое главное, интересное в том, что займер заново подаст на вас в суд, вы не будете также платить. Потом Федеральная служба судебных пристав арестует ваши банковские карты, ваши банковские счета и, соответственно, будет взыскивать деньги. И если вы считаете, что один из банков, там, они не увидят, то у вас там 5 карты, вы будете пользоваться каждой. Нет, Федеральная служба судебных приставов видит все счета ваши и соответственно любую вашу банковскую карту она также кинет под арест. Единственный минус в данной компании, которую мы сейчас с вами разобрали, компания Займер, это то, что она даже за 1000 рублей подаст на вас в суд и взыщет эти деньги. Но, а если вы, например, не хотите никаких судебных разбирательств, не хотите никаких арестов банковских карт, потому что получаете заработную плату, например, на вашу там карту, да, у вас большая зарплата, вы не хотите отдавать или еще что-то, там ту сумму, которую вам предъявляет компания, то просто снижайте проценты согласно законодательства и заплатить им меньше, чем они требуют. Поверьте мне, компания идет навстречу, можно ссылаться на законы, на статьи, можно добиваться акций и так далее, и при этом уменьшать свой долг. Да, как мы знаем, тело долга плюс полуторакратный предел, взял 10, максимально 25, но в конечном итоге можно там спустя 5-6 месяцев просрочки закрыть твой займ за 1015-16. И это на практике уже пройдено. Что ж, я надеюсь, вам понравился данный выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. На сегодня все. Пока-пока, ребят.